Тут камера хранения, а мне такие молодые девчонки выдают мой пакетик, и у всех медальки и номера. Они бежали 5 километров. Как вас зовут? Настя, А сколько вам лет? 12, 10. Вот какие молодцы. Давайте, давайте, спортивные девчонки. А вот знакомый веночек. Да. У меня два... 2 с чем-то с небольшим 2.07 но ну, телефон 20, показать да. так Клумбаза. я, я просила десерт там полумарафона поэтому да. Бы, да видео будет на фок 2501 в ютубе фок 20 фок фок, да, ФОК 20. нет фок ФОК просто ok как русская да да 2501 2501 да Все. и там будет что-нибудь казанский марафон okay, с такими спасибо, спасибо. Вот, этот, видишь, мы не засняли. Тут нас кормят. Интересно, а тут платно или? Тут, наверное, платно уже. Многие спрашивают, почему мы бежим такие большие дистанции. Мы бежим, потому что нам бесплатно дают воду и кормят бесплатно. Потому что дома нас не кормят. А здесь гречку вот чай с сахаром мелочь а приятно.